Да, погодка сегодня. Займи и выпей. Потом еще раз займи и снова выпей. То, как ты живешь на яхте, очень зависит от погоды. Находишься ты в море или на стоянке, и как ты в этом, во всем находишься, целиком и полностью диктует погода. Наверное, в жизни на яхте это одна из основных трудностей погода. Хоть ты преодолеваешь страшные шторма, хоть ты преодолеваешь бытовые какие-то штуки, оно все связано с тем, как ты договорился с Зевсами, Посейдонами и всеми остальными богами, которые этой погодой управляют. Вот здесь у нас мокнет недомокшее. Внутри яхты сушатся недосушенные. А вот здесь у нас темно и страшно. Сейчас мы осуществим волшебство акт. А пока покажем вам крыночки. В вашем плавучем домике, точнее в нашем плавучем домике, иногда нарушается герметичность. И вот у нас такие есть фей баночки феи-крыночки, которые спасают яхту от потопа. А на другом окне роль баночек выполняет полотенце, потому что здесь мы уже почти устранили течь. И вот это главный устранитель течи. Здесь роль баночки выполняю я, вот чай пью. На самом деле погода такая, что занятие выпить даже тут не у кого вокруг. Пустая якорная стоянка, стоим среди кораллов. Вот, но на улицу выглядывать совсем не хочется, потому что мокро, сыро, промозгло и жарко. Вот сижу, занимаюсь монтажом фильмов будущих, разбираю видео потихонечку. Эй, эй, секретные видео тут не надо показывать. Вот секретная энергетическая штука для главного монтажера в Руси. Так, шоколадку мою не трогать. Сейчас я пока снимаю, останусь, похоже, без лакомства. А вот это мое рабочее место, я тут пишу в ежедневнике. Тоже какие-то, видимо, важные вещи. Сейчас глянем, что дети у нас делают. Правильно говорить, что дети у нас делают, наверное. Дети по норкам спрятались. Пошли мы по юнговским норам. Нора первая. Что ты сегодня делаешь у нас? Во-первых, я нарисовала таблицу Пифагора. Мне было задание сделать это без поглядки. Сделала? Да. Сделала да. Да? Ну тогда сколько будет? 6 умножить на 7 Как посчитать? Или так И вот так 42 Или так и так Тоже 42 Супер Такой пифагор у нас растет Пока мы тут занимались с пифагором Юнга уже убежала в свою нору вот Этот вентилятор облегчает нам жизнь. В жаре и сырости, когда все закрыто. А сейчас что делаешь, дождливая прекрасная? Сейчас у нас горит свечка для уютности, а я учусь стихи. Две бабушки на лавочке сидели на пригорке, рассказывали бабушки, у нас одни пятерки, друг друга поздравляли, друг другу жали руки. Хотя экзамен сдали, не бабушки, а внуки. Это уже так классно рассказываешь, тебе надо в театр отдать, я все поняла. <сíck> <сíck> а сейчас пойдем в нору к главной юнге. Главное, потому что старшая. Время всемирного потопа. Я уже успела разобрать половину наших шкафов моих. Устроить в них перестановку глобальную просто. Теперь э, играю на гитаре. Глобальную перестановку книжки с места да. на место перестала. Давай посмотрим. Что из этого. Там ушла. я много коробок оттуда убрала. И книжки переставила. И поставила, короче, всего много да. вот. И стало все красивенько, не так, как было раньше. Красота, страшная сила. А что играешь? Тихие игры. Давай, давай, давай. Послушаем. Исполняется впервые. Давай-давай, ты тренируйся, будешь фоном у нас. Я пока покажу наши антипотопные средства. Вот они, потому что по мачте тоже течет, и некому сделать юбку. Юнга продолжает учить стишок. делают все по возможности тише пока мы тут снимали приснимали Юнга уже разделась до трусов и выбежала на улицу промышлять что делаешь паубы из дождевой воды а щетки есть у тебя нет руками моешь что ли? да отлично пойду О. за водой. где собираешь воду Здесь у меня оказывается а много воды. О, полное ведро набралось. Главный собиратель у нас теперь. Не замерзла? Нет. Да, это остров Реатея. И вон там он, в туманной, туманной доли находится платформа, культовое место, главное, религиозное, всей Полинезии было в старину. Мы хотели сегодня туда выбраться, но, видимо, так и продолжаем хотеть. Несмотря на дождь, здесь все очень красиво все равно.